Два представителя разных планет. Она вздыхает, брови нахмурив. Вспоминает, что было минуту назад. Смотрит в пространство, глаза сощурив, тонкие пальцы нервно дрожат. От боли душевной, боли физической, бестолково прожитых нескольких лет, безумной связи, связи кармической, двух представителей разных планет. У них обоих еще до рождения, генной памятью, еще неизвестно чем, заложен был инстинкт самосохранения и очень мощный энергообмен. Между ними сразу вспыхнули чувства. Сердца и души переплелись. Начало конца и начало безумства, без страстей и безмерная высь. Они могли жить без воды и пищи, но они могли друг без друга дышать. Она просыпалась, зная, он ищет, Он слышал ее, начинал дрожать, Но была программа порабощения И народного тела, чужих миров, Завоевания, вглубь внедрения, Найти и уничтожить своих врагов заложено на подсознательном уровне, включалась спонтанно в один момент. Они становились на миг самодурами, срабатывал естественный иммунитет, трепали, рвали друг другу нервы, обижались словами, хватались за нож, до той поры, пока кто-то первый не отключался, хрипя «Хорош!». Довольно было сказать лишь слово, нажать над кнопку и отменить, чтобы объятия вернулись снова, забота, нежность и дар любить — это продолжалось бы довольно долго, пока у одного не произошел сбой, пока не слетела с бомбы защелка, когда он проснулся однажды с другой. Аварийная перезагрузка системы, остановка сердца, тупая боль, белые халаты, белые стены и глаза пустые, и полный ноль. Она вздыхает, брови на хмуре. Вспомнила, что было минуту назад. Смотрит в пространство, глаза сощурив, Тонкие пальцы нервно дрожат. Если выживу, а выживу обязательно, Я больше в обиду себя не дам. А ты смотри, смотри очень внимательно, Я буду идти по твоим следам, И где бы ты ни был, я это почувствую, Пусть еще пролетит хоть десяток лет. А что дальше? Прости, я уже сочувствую существам, прилетевшим с такой планеты.